Дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в гостях у Макса на канале Арслан Геев член Союза писателей России, член Союза журналистов России, бывший сотрудник литературно-переводческого отдела Центрального Хурула. Сегодня я хотел бы привлечь, привлечь ваше внимание к такой важной исторической личности, как Нейджи Тайон. Чем интересен, интересна эта фигура с точки зрения и религиозной, и исторической ценности? Так Тем, что Нейджи это был первый духовный просветитель, действовавший на территории Монголии, если просто сопоставить даты, и посмотреть, Найджи Тайон начал свою вести свою деятельность гораздо раньше Багдаги Яна первого Адзана Базара, гораздо раньше Зая Пандиты и других просветителей, о которых мы в принципе знаем. Но если мы посмотрим на самом деле на э, знания в народе о Нейджи Тайоне, они достаточно слабы. Многие даже не знают, кто это, в какое время он жил, как он действовал. А между прочим, это как бы. Очень важная фигура в буддизме и вообще в истории становления буддизмов среди монгольских народов. Я думаю, что здесь не лишним будет обсуждать его жизнь, деятельность, его место, важное место в нашей истории и становлении буддизма, в принципе, в Монголии. Ну, и исторически он тоже действовал очень важно, он влиял на наших князей, на их политику, на, на объединение монгольского народа. Он в этом плане тоже очень сильно работал. Здесь сразу хочу, забегая вперед, сказать еще также, что это очень важно с точки зрения понятий таких, как тибетский буддизм, монгольский буддизм. Почему? Потому что Нейджи Тайон был первым священнослужителем, который стал практиковать молитвы религиозные, какие-то мероприятие проводить на монгольском языке. И если брать его монастырскую линию, она сохранилась в внутренней Монголии, в монастыре Мерген, то там вот как раз-таки, да, она всегда была на протяжении всей, всей истории существования этого монастыря, все службы, все церемониальные действия литургическим языком в этом монастыре выступал именно монгольский язык. Когда мы говорим, вот, допустим, что в Монголии какая-то часть монголов, на самом деле очень маленькая, она читает молитвы на монгольском языке, это как раз-таки вот являются хранителями, представителями традиции Нейджи потому что фактически других линий нету передачи, именно чтения молитвы на монгольском языке, за исключением некоторых ритуалов, которые перевел свое время Зая Пандита. Но полностью установленная монастырская система на монгольском языке, она была только в монастыре Мерген. Нужно говорить о Нейджи в связи с культом Белого Старца, потому что появление Белого Старца, оно не в Тибете возникло, да? культ именно Белого Старца возник на территории внутренней Монголии, и как раз-таки он связан с линией практик Нейджи то бишь с жизнью и деятельностью нашего Тургутского о Нейджи Тайоне я хотел бы сказать то, что его жизнь во многом напоминает, отражает жизнь основателя буддийского учения Будда Шакьямуни. Если мы знаем историю жизни Будда Шакьямуни, то знаем то, что он родился в царской семье, он был сыном владитель раджи, единственным престолонаследником, престолонаследным принцем этого государства. И, в принципе, его ждала участь великого правителя. Но в 30 лет он отказывается от, своего, от своих мирских регалий, отказывается от мирских благ, чтобы посвятить себя духовному поиску. В течение долгого времени он странствует как нищий аскет в поисках духовного просветления, медитирует, подвергая себя аскезам, потом в конечном итоге достигает пробуждения и начинает свою религиозную деятельность, распространение учения антармы среди своей философии, среди простых индусов ломая кастовую систему, вот эту браминскую, где у людей делятся, да, очхуты, долиты, то бишь неприкасаемые, где есть брамины, священнослужители, где есть воины, шатри и правители, он эту систему очень сильно, на самом деле, покачал. И со времен Будды, в принципе, Индия, она уже стала совсем другой. В этой связи на Тайон, если мы его смотрим биографию, его можно называть, да, Тургутским Буддой, его можно называть Айратским Буддой, Почему? Потому что он так же, как и Будда, Шакьямуни родился в царской сепье. Был единственным престолом наследным э, принцем в своем э, кочевии. Его тоже так ждала участь великого Батыра. Наверное, бы, наверное, вошел бы, мог войти в историю, как э, великий герой э, Айратов. Но тем не менее, в 30 лет, как раз-таки примерно в таком же возрасте, э, уже имея жену и ребенка, Ниджи Тайон посвящает свою жизнь духовному поиску. Отправляется в Тибет где э, получает наставление от четвертого панчин э, достигает определенных духовных высот и занимается распространением учения. Чем э, отличается вот его биография? Он распространял учение с самого начала как простой буддийский монах Бадарчин, то бишь э, монах, который передвигается своими ногами, путешествует как аскет. И распространял он свое учение, как раз таки мы по биографии его видим, что в простом народе среди простых горшечников, Простых крестьян в массах он достигает такой высокой популярности, что со временем перед ним преклоняют свои колени. Байбагас хан перед ним преклоняет свои колени. Алтын ханы перед ним преклоняют свои колени, колени даже правители Манчжуской империи. Тайдзуны. В этой связи нужно помнить о Нейджи Тайоне как о представителе, важном представителе, достойном представителя иратского народа, который действовал, как я уже сказал, гораздо раньше Багдоги -гяна, гораздо раньше Зая япондиты, стал такой предтечей становления буддизма в Калмыкии, становления буддизма в Монголии, среди монгольских народов. Нейджи Тайон был сыном владительного князя Мергинте Меса. По-другому его также называют Мергентемес. Тургутский батур Мергентемес вошел в историю айратского народа как один из князей, воевавших против алхазского, убаших Тейджи. Первый Алтин -хан. Вот Против него как раз-таки Мергентемес сражался на стороне айратов. Также он участвовал в покорении Тибета. Вместе с Гушином Минханом он на самом деле тоже участвовал в завоевании Тибета. И даже если посмотреть исторические какие-то литературные источники вот, о Амергенте Месси, он даже вошел в народный фольклор такой как богатырь, о котором такие полумифические легенды и сказания бытуют среди тургутов и в Калмыкии, и в современном Синьцзяне, и в Монголии. То бишь это очень был такой знаменитый богатырь. Ага, знаменитый воин. И вот сыном этого воина как раз таки и родился Мейджи Тайон. При рождении э, он получил имя Абида. Это санскритская э, интерпретация э, имени Амитабха, то бишь Будды безграничного света. Абида отличался, на самом деле, с детства тем, что очень любил животных, ага, заботился о каких-то брошенных собаках, там, кошках, кормил их, поил, за что от своего отца Получил прозвище Неаджикоин. Неайджикоин как друг покровитель, сын покровитель, сын защитник. Под этой, этим прозвищем, условно говоря, он в принципе и вошел в историю как Неаджикоин. Тоин — это титул духовного лица то есть священнослужителя. И в каком-то возрасте он сообщил своему отцу о том, что он хочет стать монахом, он хочет посвятить свою жизнь размышлению изучению буддийских текстов и достижению просветления. Но как владетельный князь Мергентемес он не мог единственного сына отправить в монахи, не мог не противостоять, противостоять его желанию. подобно отцу Будди, который окружил Сидхарта Гаутаму тремя дворцами роскошными, женил его, заставлял его обучаться каким-то политическим наукам. Точно так же Мергентемес он был против того, чтобы его единственный сын становился священнослужителем. По его велению Мейджита он женился. У него родился сын Эрдмунд Далай. И даже, как написано в его биографии, приставил к нему охрану, чтобы он в какой-то момент не сбежал из-под его родительского контроля. Тем не менее, как описано в тексте биографии Нейджи Тайона, в какой-то из дней, когда он читал молитву прибежища ткл, его окружение, царская свита и телохранители задремали, отвлеклись, подул сильный ветер, который разнес текст, его молитвы а, по степи, Ниаджитой он отправился, на, чтобы собрать эти листочки, и повернувшись, он увидел, окинув взглядом свой родной нутук, он увидел то, что он уже далеко отдалился от э, своей кибитки, от своей ставки. Подумавши, он отправляется в этот момент, он принимает решение отправиться в Тибет пешком в виде странствующего Бодарчина. Пешком он достигает Тибета, где становится учеником четвертого Панчен-Лама. Говорят, что Мергенте темес был крайне э, огорчен таким решением своего сына, был э, рассержен, зол и отправил специального поисковика, э, следопыта, который должен был по приказанию Мерген-Темеса догнать Меджитайона и вернуть его в родной стан. Путь этого следопыта сложился так, что он сначала попал в Буран, Потом стал голодать, не встречая на своем пути ни одного человека, ни одной ставки, где можно было бы э, задержаться. Даже описывается о том, что от голода ему пришлось сесть свои сапоги и подпругу. Подпругу, вот, вот этот вот ремень под конем, под седлом кожаный, ага, испекая его в зале. Ага. Вот он таким образом вернулся домой, голодный-холодный, и сообщил сво э своему хану о том, что ему не удалось догнать Нижитайона. В этом есть, наверное, какая-то доля проведения, доля судьбы. М достигнув э нищим, бродящим бродягой простым Тибета. Он становится примерно в 1580 году, в возрасте 30 лет, он достигает Тибета и становится учеником Панчин-Ламы. А если смотреть примерно политическую обстановку в это время, то жил 4-й который был монголом. Ага, он являлся учеником четвертого Панчин-Ламы. Панчин-Лама это был первый в принципе в линии перерождения Панчин-Ламы. Он носил первый именно этот титул. Если вот, допустим, среди Далай-Лам титул Далай-Лама носил вот третий далай до этого был просто перерождение ученика. Лама Цункапа, Зункалагияна. Монголы поднесли ему этот титул Далай Далай да? Далай Хан, или как Далай Лама. То в свою очередь четвертый дал лама титул Панчин ламы даровал четвертому вот Панчену, Пандита Ринчен, то есть драгоценный наставник, драгоценный Пандита. Этот титул подня... был поднесен как раз таки Панчин Ламам, четвертым Даллама, который был по происхождению монгол. Четвертый Даллама, он прожил жизнь сравнительно короткую, примерно 28, не больше 30 лет, скоро с пастижным скончался. И если мы смотрим лам того периода, Багдоги Гьяна I, Зая Пандиту, Нейджи Тайона и других каких-то высоких деятелей, то в основном они были как раз таки учениками панчин Ламы, а Нейджи был представителем именно монастыря Ташил а Здесь очень важно отметить именно нашу связь с этим монастырем, потому что лама, когда он заканчивает свое обучение, он не может быть безродным, извините меня, как собака. Он должен представлять какую-то определенную систему, какой-то определенный монастырь. Почему это важно, почему я ссылаюсь на учителей, которых он представлял, для духовной связи. Если вы подойдете, допустим, к какому-то священнослужителю где-то в монастыре и спросите представителям какой ветви, по какой духовной линии он является, он, допустим, может сказать, я там представитель такого-то Гише, который являлся учеником его стечества либо там, допустим, Линга Римпочи, вот на примере Гише Дугды нашего, он был учеником а, Триджанга Римпочи, младшего настоятеля а, 14-го Даллама. И вот через Триджанга Римпочи все те учения, которые он получал, все те монашеские обеды, которые он хранил и так далее, и так далее, мы можем, в принципе, проследить до самого будущего Шикямуни. Это очень важно, поэтому еще раз напоминаю, то, что Ташилхумпо, вот именно представитель Нежитайон, он учился именно в монастыре Ташилхумпо и был учеником четвертого а, панчин ламы. А, Ташилхумпо еще в Калмыкии, как известен, Аюкахан, когда, а Юкахан, когда устанавливал традицию, закладывал ее здесь, вот, на территории Калмыкии, он а, как раз-таки удал ламы просил священнослужителей. И вот как раз-таки были собраны а, священники, вот, духовные лица ламы именно из монастыря Ташилхумпо и были направлены а, в Калмыкию, где вот... Они участвовали и в становлении астрологической системы, и философской какой-то базы, и монашеских обетов. Поэтому связь с монастырем Ташилхумпо у нас есть. Ташилхумпо — это личный монастырь всех панчин лам. Дальше, что нужно сказать. Обучался он 12 лет. К сожалению, в его биографии нет исторических указаний на то, какой титул он имел. Но я думаю, что это не особо важно, потому что, по большей части, он вел такой аскетичный образ жизни. Был лама Диянчи. Это такой монгольский термин, который является производным от санскритского слова тхяни, то бишь медитативное состояние. Диянчи — это священнослужители, которые находятся в медитации постоянно, где-то в отшельничестве, в горах скитается от села к селу, от города к городу, питается исключительно подаяниями и все свое время посвящает вот этому духовному поиску. И в этой связи, наверное, не так важно, какой статус он имел формально именно в монастырской системе. После обучения, 12-летнего обучения в Тибете, в монастыре Тешилхумпо, он отправляется по поручению Панчен-Ламы, отправляется к восточным монголам. этому событию предшествует такая интересная беседа. Вообще, Нейзи Тайон он хотел удалиться в уединение, в отшельничество, в скид куда-нибудь, в горы, в пещеру. Для чего? Для того, чтобы практиковать вот эти вот медитации, медитацию определенную. На что Панчелама ему сказал, ты приобрел, приобрел такие великие знания, ты являешься таким высоким мудрецом. Не будет ли это подобно тому, как человек, приплыв на остров, найдя там много драгоценностей, возвращаясь обратно, утонул в море? И так и не смог воспользоваться вот этим вот своим богатством. Точно так же он обращается и к Нейджи Тайону и говорит, не лучше ли будет отправиться к своим монголам и среди них заниматься распространением учений. Он пошел таким вот двояким путем. Отчасти он пошел распространять в массы как бы учения, свое понимание дармы, религии. С другой стороны, он вел такой очень строгий аскетичный образ жизни не был привязан к каким-то монастырям в основном ага. и занимался распространением учения среди простых людей. К восточным монголам, почему он отправился именно к восточным монголам? На самом деле, если мы смотрим по истории, он не отправился к, к, к айратам, среди айратов сильно не распространял учения. мы ему сказал о том, что э, вос, э, восточные монголы является э, стороной твоего Юреля. то бишь в прошлой жизни ты был священнослужителем, который пожелал распространять учение среди восточных монголов, и в этом твое предназначение. Тогда еще Макдоги Яна не было, буддизм только становился на территории Монголии, ага. строились какие-то монастыри. По пути он много предавался аскезии, здесь вот по биографии написано то, что э, сидел в таких очень жутких местах, на самом деле, за которыми закреплялась слава таких вот. Как э, плохое место, то бишь, где являлись какие-то плохие духи, либо там считалось, что, что там духи злые проживают, либо там пещеры какие-то, в которые заходить нельзя. То есть бузур какие-то, грязные места. Пребывая в этих местах, медитируя, считается то, что он эти места очищал. Очищал, и эти места в свое время они уже как бы конвертировались в такие наоборот. Местополомничества, чистые места, где люди старались наоборот совершать какие-то обряды, подношения. Подчинял духов. В биографии написано, что он подчинял этих духов местности и ставил их на свою защиту, на благо людей в этой местности. Когда он достиг халха Монголии, он передавал там учения среди нескольких аймаков под руководством, под поддержкой некоего знатного лица, Чойрун Зайсанга. Там его очень хорошо встретили, приняли очень много абишегов, посвящений от него, благословений, и всем народам его провожали после этого, после того, как он менял свое место путешествия. Дальше он посчитал нужным отправиться в город Хухухото. Хухухото -ху — это ныне и до сих пор существующий город, основанный первым Алтунханом, сейчас он находится на территории внутренней Монголии. На самом деле в -ху сосредоточено такое большинство мест, священных, связанных с Нейджи Я просто узнаю, что у нас от университета, на самом деле, много уч... студентов ездит, обучается во внутренней Монголии, на территории Китая. Поэтому мы сейчас вот, когда будем по биографии идти, будем рассматривать много таких монастырей, много священных мест, которые вот в современном мире сейчас, в современном хохото существуют, но, наверное, мало кто знает о том, что вот это вот становление и действие вот этих вот монастырей, оно очень сильно связано с линией Нейджитайона. поэтому по возможности, если кто-то, может быть, и студентов увидит, либо из тех лиц, кто часто ездит в Китай, может быть, по работе или еще как то по возможности посетите эти места, помолитесь, может быть, за меня даже свечку зажать. <с> Когда он отправился в Хухухуто, по пути он зацепил часть пустыни Гоби. И вот здесь вот есть такая история, легенда о том, как в Хухухуто ему встретились 500 айратов алетов, которые перегоняли десятитысячный э, табун, скот, гурт э, в Пекин для продажи. Вот они отправлялись как раз таки в Пекин и по пути заблудились, заплудали в Гоби. И не найдя воды, уже было, стали разбредаться в разные стороны. И вот как раз таки в какой-то момент кто-то из людей увидел какую-то фигуру на бархане, как описывается в биографии Мейджи Тайона. Собственно, даже люди не поняли, кто это, что это, посреди бархана сидит какая-то человеческая фигура. Некоторые из людей стали восклицать, «О, это, наверное, дух местности, это какой-то демон здесь сидит, прибывает. Но все-таки решили подойти и спросить, где здесь ближайший колодец, где можно найти воду. Подойдя, они увидели скромно одетого бодарчина монаха Меджидайона, который пребывал в этом месте в медитации, в отшеличестве. Они спросили, ну, спросили кто он, поинтересовались, есть ли рядом какие-то источники, колодцы. На что Нейджитайон сказал, ну, поблизости воды нету, но раз такое дело, ставьте кибитки, и прежде чем ставить кибитки, юрты, ставьте сначала котлы. И вот когда они поставили вот эти вот котлы, пошел сильный ливень, и все котлы наполнились. Все 500 человек удовлетворили свою жажду, весь скот был удовлетворен. Связывают это вот как раз таки с тем, что Нейджитайон вызвал дождь. Потом уже напившись, изрядно отдохнувши, айраты посовещавшись, сказали, то, что вот мы, наверное, живы благодаря вот этому ланю нужно к нему обратиться и сделать подношение. Давайте ему дадим лошадей столько, сколько он захочет. Они подошли к Нейджитайну и говорят ему, ну, мы обязаны вам жизнью, мы бы хотели сделать вам подношение. Возьмите столько лошадей, сколько считаете нужным. На что Нейджитайон сказал, я простой бодарчин, странствующий монах, мне не нужны ни ценности, ни лошади, нет ничего такого, чтобы ценного, чтобы вы могли бы мне дать. Не положено отпускать такое лицо, да, духовное, как бы все -таки, такие, такие... Добродушные айраты, они как, наверное, мой посчитали, все-таки настояли на том, чтобы хотя бы одного скакуна он взял, все-таки человек находится в пути, в дороге, и они прям слезно умоляли его, ну, возьмите хотя бы одного жеребца, любого на свой вкус. Нейджи Тайон, говорят, выбрал молодого жеребца, на что айраты, вот эти вот путники, они заметили то, что этого коня еще не объездили, он дикий, и кроме, как написано в биографии, цитата, Кроме капель дождя на его спине еще никто не бывал, ничто не бывало. Он слишком, грубо говоря, борзой такой, необъезженный, дикий нравом. Нейджитайон сказал, в принципе, ну ничего страшного, легко взял, как бы без седла, запрыгнул на него и сказал, я когда еду до пограничной заставы, отправлю вам коня обратно. На что Айрату удивились, как бы были поражены тем, что необъезженного коня он запрыгнул и поехал. Конь вернулся, что говорит о том, что Нейджи Тайон добрался до заставы в Хохохото. Далее в биографии есть такое вот описание, как раз-таки, как он пребывает в Хохохото. И здесь вот первый такой монастырь, связанный с Нейжитайоном, с его местом пребывания, это вот как раз-таки Икэдзу. Икэдзу — это такой древний монастырь, который был построен по приказу Алтунхана. Вообще Хохохото, сам город, он строился вокруг этого монастыря. То бишь сначала было заложено основание этого монастыря. Икэдзу, само название, это как бы... Переводится «Большой Будда», «Великий Будда». Почему? Потому что Алтынхан, по приказу Алтунхана была отлита большая серебряная статуя Будды Шикямуни, украшенная великолепными драгоценностями, и вот поставлена в этот монастырь. С тех пор вот монастырь называется Икэдзу. Если в современном хухуху-хото кто-то захочет посетить этот монастырь, на китайский манер он называется Дачао. Вот этот монастырь, Даджао, он носит такое китайское название сейчас, но это вот на самом деле монастырь, который основал первый Алтунхан, монгольский хан, и вот вокруг которого строился вообще, в принципе, город Хуххото. Поэтому, если кто-то там прибывает, в Китае, можете вот этот монастырь посетить. Особенно, я думаю, это будет интересно вот тургутским студентам, тургудам, кто там обучается, проходит обучение, я знаю, что таких много, вот можете, если что, посетить и помолиться вот в этом месте. На Иджи когда Хуххото прибыл, он отправился в Экидзу. Как он туда отправился? На самом деле он туда отправился в виде такого юродивого. Ну, на самом деле такая практика она существовала и существует, существует на самом деле по сей день среди и христианских священников, и э, исламских представителей, религиозных деятелей, суфиев. Когда какой-нибудь великий мастер прикидывается простым каким-нибудь, грубо говоря, э, дурачком или там полусумасшедшим, нищим каким-то. Э, на он снял старый пожелтевший войлок, Ага, этот отрез войлока он накинул как уркюмджи, накидку, взял баранью лопатку, к нему подвесил две ключицы, ага, называя это барабанчик дамару, и взяв бараньи рок и подвесив молоточек, вот этот язычок, называя его хонхэ, колокольчик, он отправился в этот монастырь. Пришел туда, сел на молитву во время церемонии, как раз проходила церемония Ямантаки, и в это время он туда заходит вот в таком вот ошалилом виде с Эркимдже из старого войлока, с бараньей лопаткой барабанчик, вместо барабанщика Дамару, с рогом, вот этим вот, в виде колокольчиком из рога сделано корови. И сидит, и он, говорят, начал читать молитву на непонятном языке. К нему подошел Гегу. Гегу — это второе лицо после настоятеля в монастыре. Это ответственный за дисциплину, монашескую дисциплину. После молебного он к нему подошел и сказал: То, что ты читал, ну, это вообще-то не молитва. Ну, как бы это ты нарушаешь здесь систему, установленную, то бишь. Все должны в хором читать литургический язык. А ты здесь приходишь, грубо говоря, извините меня, в таком ошалелом каком-то виде, в ободранном войлоке, протертом, желтом, с непонятными атрибутами, и читаешь еще и молитвы, которые вообще не попадают в такт. Моя молитва, для вас не молитва, и просто ушел. В современной интерпретации, как говорят современные монгольские ламы, говорят, что это связано, либо он был таким вот йогином, который как бы медитацию делал, не основываясь на звуках, то, что мы, привык, мы привыкли читать, когда лама говорит, как бы читает молитву, как, бы, как попугай, а в уме у него ничего нет. Здесь вот как раз-таки при, привязки не было, как бы, медитировать он медитировал, а привязки просто к просто чтению у него не было. Наиджитайон, как я уже говорил, он был первым среди тех, кто начал распространять э, чтение молитвы, литурги, э, литургическую, литургический тибетский язык, он стал заменять именно э, монгольским языком. И здесь, скорее всего, указывает на то, что вот он был первым, в первый раз пришел туда, в монастырь, вот этот эр, Эрнидзу, где все читали на тибетском, в качестве э, литургического языка, использовали тибетский, тибетский язык, а он стал Ямонтаку читать на монгольском. И вот, вот эти вот монахи даже и не поняли, что он читал на монгольском молитву, и он не попадал в, в такт. Вот это вот как раз таки первая вот с этим связанная такая история, то что вот становление традиции Мергенги его посвящение, определенное чтение молитв в Ямантаке, оно связано вот именно с, с монгольским языком. Молва об этом монахи доходит до э, Са Цорджи. Вот, просто по имени, если судить, то это Са -Ца -Цанит, э, то бишь философия Цорджи, это э, измененное такое тибетское слово Чойджи. То бишь Цани Чойджей. Цани это -чой переводится как «владыка логики», «владыка тхармы». то что он был, наверное, преподавателем именно на философии, и схоластики, вот этого вот, философского диспута. Он когда услышал о том, что вот такой вот появился полубезумный монах, который там ходит с, с бараньей лопаткой, и с, да, с коровьим рогом, ага, непонятные молитвы какие-то читает, бродит там в окрестностях Хохото, питается подаяниями, живет в лесу. Он сразу распознал и говорит своим ученикам, как только его увидите, сразу же его приведите ко мне. Это необычный лама. Хувараки при монастыре там, потеряли скот. Ну, несколько голов, видать, отбилось, и ну, пошли они вдвоем искать, получается, этот скот. И в лесной чаще нарвались вот как раз-таки на Нейджи Ну, Один к другому говорит, нужно учителю сообщить, ты иди сообщи, а я его пока здесь задержу. Один побежал в монастырь, сообщил сосуджи о том, что его нашли наш что сразу же собирает большую церемониальную процессию. А ламы одевают шапки, берут вот эти вот бюря вот эти вот э, трубы дуют в них, раковины с зонтами, они идут его встречать. Так обычно встречает э, возвращающийся на родину Гише которые защитили степень, то есть стали очень высокими духовными ламами. Если мы, допустим, почитаем биографию, вот, допустим, недавнего вот священнослужителя нашего действовавшего, Гише Бован Бадма, Бадма, как раз-таки Шаджин Лама его встречал, вот наш Гише вернулся. Целая церемониальная процессия шла навстречу встречу Бован Бадме, который, как говорят, шел в ободранной монашеской одежде и чуть ли не босиком. И вот когда он увидел эту процессию, он его развернул, сказал, «Мне это не нужно, едите домой, сейчас будем дальше уже» по философии с вами, грубо говоря, разбираться. Точно такая же история была здесь. Вот и его ученики с церемониальными трубами, с цангами, вот этими вот тарелками, ага. с бюря Бишкюр они идут встречать Найджи Тайона. Дальше он стал ну, прикидываться вот таким вот юродивым, делал вид, что он не понимает, что происходит. И, то есть ученик ему говорит, мой учитель хочет вас видеть. Он говорит, а что я там буду делать? А что я могу вам дать? Что я могу вам объяснить? Потом, когда он увидел звуки вот этих вот церемониальных про про про процессий, он, говорят, стал прикидываться, э, то, что он боится, хочет убежать куда-то. Когда подошел Сацорджи, он его поймал и на ухо ему сказал такие слова. «Нет блага для людей в том, что ты прикидываешься юродивым. Я знаю, кто ты, и будет благо для нас, если ты займешь свое почетное место». И вот как раз в этот момент княжи Тайон смягчается, перестает впадать в какую-то панику, истерику, пытается убежать. И в сопровождении Са Цурджи заходит в монастырь где Сасурджи уже для него приготовил трон, он на него садится и значит, остается в этом монастыре на некоторое время, чтобы преподавать философию вот, вот этим вот монахам молодым. Поэтому вот, вот эту вот Даджао можете, если что, и Кадзу, кто-то, если путешествует в, во внутреннюю Монголию, можете его посетить в монастырь. Есть описание о том, что в это время пребывает некий Рабджамба. В Рабджамба это тоже духовная степень Гиши, и у них завязывается философский диспут в ходе которого Рабджамба очень легко Сурджи побеждает. А Сацорджи, он же тоже преподаватель, получается, именно философского аспекта. Рабджамба говорит, так, заметил типа, ну еще никому не удалось меня по философии, по логике в диспутах победить в философском диспуте. Услышав это, и он выходит из комнаты и говорит, ну... Рабджамба, пора со мной потягаться. Рабджамба, как описывается в тексте биографии, повернулся и замер в удивлении. Он не нашел слов, и вместо того, чтобы начать диспут, он говорит: Я тебя не узнал, извини. Судя по всему, они, может быть, в одном монастыре учились, где Нейджи Тайон, в принципе, уже, наверное, показывал, демонстрировал свои познания философии и, наверное, славился уже как такой вот великий духовный ученый. Вместо философского диспута Рабджамба просит Найджи Тайона молитвенно предсказать ему будущее. Он говорит, в этой жизни еще никто не победил меня в философском диспуте. Я достаточно образованный монах и распространяю учения среди людей. Каково следствие моих действий? На что Найжи Тайон замечает? Вследствие того, что ты часто практику... демонстрировал людям ситхи. Ситхи — это вот санскритское слово, демонстрация чудесных сил. Ага. Оно на самом деле такое табуированное в монашеской среде явление, нельзя привлекать свеч... к как бы паству тем, что ты демонстрируешь какие-то чудесные способности, способности гадать, способности предсказывать будущее. Привлекать э, людей можно только исключительно философскими наставлениями. И если человек находит веру в учение Будды, тогда нужно преподавать. Привлекать людей нужно именно как раз таки учением. Философии. И вот когда учение проходит в фуруле, нужно вот, все-таки, если вы буддисты, нужно приходить и слушать именно философию, упор делать. Нужно изучать вот эти вот, четыре благородные истины, восьмеричный благородный путь и так далее, и так далее. Тайон говорит, что вследствие того, что ты часто демонстрировал ситхи, вот эти вот свои э, сверхъестественные способности, э, следствием этого будет то, что ты умрешь от голода. Вследствие того, что ты был горделив в своих познаниях и этим наносил некоторый урон учению, «Родишься ты в плохой участи». Плохая участь — это рождение среди, среди животных, либо там в мире голодных духов, либо в водах. Ну, это по буддийской космо, космологии. После этих слов он предался уединению где-то в ските, в горы отправился, чтобы помолиться, медитировать в это время. И обычно, как это связано, как это обычно происходит? Бывает послушник, который устраивает связь сообщение между вот этим вот отшельником, и простым народом, подающими еду и так, далее, и так далее. В это время чахарский монгол, говорят, напал, чахар-монголы напали на этот регион, и сообщение отрезалось, некому было отправиться, чтобы вот этот уединенный скит, чтобы Рабджамбу Хутухту напоить, накормить. Как написано в биографии, вот, вот этот вот Рабджамба Хутухта, как и предсказывал Нейджи Тайон, он умер от голода в этом ските уединении. Нейджи Тайон, он покидает этот монстр, Дьянчи, лама Бадарчин, бродячий лама, он обычно долго не задерживается на одном месте. Тем более, который распространяет учение, он должен обычно следовать. Бывает такое, что следует обычно, куда, грубо говоря, ветер дунул. Вот он отправляется дальше э, в аглаг киты киты вообще это э, ламин кииты, аглаг кииты. И вот эта приставка Киты это символизирует то, что это помещение, допустим, вот конкретного ламы, монастырь, построенный под конкретного ламу, чтобы он там пребывал и даровал учение. Вот, допустим, в Цагануре недавно построили Хорул, это тоже где прибывает Геше Мутул, и он там вот как раз таки занимается распространением мучений, что людей принимает и живет и так далее. И так далее. Из Хохото отправляется в Аглак Киты к Чаган Ламе. Чаган Лама пребывает в отшельничестве от своего монастыря где-то в Ските, и он туда приходит, приходит в это место, и спрашивает, как раз-таки Чаган Лама, он пришел туда, хотел ему поклониться, Чаган Ламе, как высокому духовному лицу в этой местности, великому йогину. Но Чаган Лама быстренько понял, кто перед ним, и говорят, что сам, опередил, опередив Нейджитайон, сам перед ним поклонился. Чаган Лама у него спрашивает, нужно ли тебе милостынедатели, если у тебя милостынедателя нету, который будет приходить к тебе в скит, подношения делать, то я буду твоим учеником, я буду ходить в монастырь, собирать подношения, приносить тебе цаны и Обычно, когда отшельники, они прибывают в ските, они питаются, ну, вот как раз таки стараются придерживаться, иногда придерживаться какой-то а, диеты определенной. И вот он говорил, что чистую еду тебе нужно приносить, там, белую пищу или еще что-то. Если тебе нужно, я буду ходить сам и организовывать вот это вот сообщение, тебе снабжать на Наш точный он говорит, я в странствующий монах. Чем, как бы, чем попал, что дали, тем и питаюсь, не разбирая, кто что дает. чаган Лам делает такое замечательное. Милостынедатели, они, конечно, хороши, но еще лучше тот лама, который проживет на эту милость. На самом деле, просто если смотреть в те времена, священнослужители, они, ну, только-только распространялась вера, на самом деле, там не так, что ну, прям каждый кормил, поил или хорошо встречал. И в Индии, допустим, есть такая культура. То, что даже если э, семья индуисты или, там допустим, мусульмане или каких-то других многочисленных в Индии религии, они все равно, неважно какой приходит отшельник, они обязательно ему делают подношение, то есть кормят его. Когда в Тибете распространялось, в Монголии говорят, вот почему стали запасаться едой. Обычно же всегда вот, в Индии монахи ходили налегке, в Монголии уже такое не работало, потому что проходили через земли таких ну, суровых, допустим, там. Можно было там, несколько дней, пути, месяц, пути через земли каких-нибудь варваров или других иноверцев, которые буддисты на самом деле могли плохо относиться. И, или идти через горы, где вообще нет поселений, там, месяц какую-нибудь сопку преодолевать, гору огромную, Гималаи огромные, огромные горы, где нет вообще поселений, ничего. Поэтому стали запасаться едой и так, далее, и так далее. Монголия это, по идее, тоже сибирская страна. Она находится на монгольском плато, где вот, путешествовать тяжело, налегке будучи бодрчином. И вот как раз-таки Чаган Лама говорит, да, вот, милостынетелям быть хорошо, но вот еще благороднее тот, кто на эту милостыню вообще может прожить, на такую милостыню тем более, будучи бродящим аскетом. Но Нейджи он не задерживается, он как бы уходит сначала, а потом через какое-то время к Чаган Ламе вернулся и просит у него ученика. У Чаган Ламы там был уже монастырь, и там было много учеников у них. И вот Чаган Лама говорит, вот у меня есть самый лучший ученик, я тебе его отдаю. Ага, пускай с тобой странствует, и у тебя учатся. Говорят, им стал некий Арьядива, Арьядева, э, на санскритское имя. Вот э, Нейджи Дайон его посвятил монахи, и дал такое имя. Его звали Мерген, Мерген Диянчи. Ага, и вот он как раз-таки потом перерождается, становится таким неким Панчин Ламой при Далаламе. Вот точно так же Нейджи он перерождается до сих пор на самом деле во внутренней Монголии и является духовным лидером вот в, этой, в этом регионе. И при нем перерождается его ученик главный, который, когда, вот, допустим, Нейджи умирает, его место занимает Мерген Лама. Он потом находит нового Нейджи передает ему учение, устанавливает его в качестве духовного лидера. И потом, если он умирает, когда он умирает, Найджитайон снова находит своего ученика, Мерген Гегене, снова тоже передает ему владение монастырем, наставляет его и так далее, так далее. И вот, в принципе, эта система, учитель-ученик, в данном случае вот в Тибете, если это Далай-лама и Панчен-лама, то во внутренней Монголии это ни тайон и э, Мерген-лама, вот, которому принадлежал монастырь вот, этот, вот, с установленной традицией э, Мерген-гегены. В современной Монголии, э, внутренней Монголии, он известен как мерген гиген Есть даже монастырь мерген гиген в Хухихото, э, кто знает, может тоже, наверное, во внутренней Монголии тоже могут его найти, этот монастырь. Ну вот, в свое время его разрушили, конечно, после культурной революции в Китае, но вот сейчас, говорят, восстановили, восстанавливают по мере возможности, по мере сил. Есть описание встречи Нейджи Тайона с Омбу Джей. Омбу Джей, говорят, был такой, очень такой, мало ну, маловерующим человеком, был настоящим богатырем. среди своих подчиненных ценил умение пить вино и поедать мясо. И когда Нейджи Тайон пришел в его ставку, бродячий монах, он видать, ну опять эти аскеты пришли, взял, спустил на него двух самых злых своих псов. Но эти псы, подбежав к Нейджи ну они просто легли у его ног, пузиком кверху, хвостиком махали. И тогда он он Дейджин, как такого первого священнослужителя, он увидел в своей жизни, он сказал, о, это какой-то необычный лама, ну пусть тогда приходит. Он его все-таки взял, пригласил в свою кибитку, где проходил пир, посадил его на почетное место, стал ему наливать арак. Угу. Чем славятся ДНЧ на самом деле э, ламы, которые долго пребывают в медитации, то что и за счет концентрации собственного ума они потом ни, ни в каких ситуациях не растеряются, не теряют контроля над своим умом. Он бух он наливает, тот выпивает. Он ему снова наливает, тот выпивает. И говорят: выпил больше всех в этой кибитке, в этой ставке. Чем просто поразил он Бухон Дейджи, потому что он нисколько вообще не опьянил от того, что выпил вот эту тараку. Вот Потом ему стали приносить еду, ага. ну и Дейджи Тайон съел одну миску, вторую миску, третью миску, Я, как описано в его биографии, чуть ли не барана он уже съел. Среди монголов, на самом деле, даже современных, это очень ценится, когда а, один к другому приходит, и он много ест. Если он там съест целую баранью ногу, говорю, О, богатырь, значит, сильный человек. Как раньше людей оценивали? Много ест, значит, много работы, значит, сильный. Значит, в организме все крепко. И Умбух он был поражен как раз таки вот Нэйджи его способностью пить много, но при этом не пьяней, есть много, но при этом не болит. Затем он управляется снова к Сацурджи и говорит о том, что он хочет отправиться в медитацию на гору с В это время, говорят, Ариадева пребывал с ним в медитации. 12 лет на горе Чоктусу -мирагула. он пребывает в медитации, в ските, живя просто вот в пещере, питаясь простыми подаяниями. Говорят, Ариадео, вот Мергенгеген, он сильно потерял веру своего учителя от того, что ему приходилось ночевать под открытым небом, питаться через день, есть что попало, пить что попало, грязную воду и так далее, и так далее. Ариаде, он уже веру стал терять, ну сколько можно здесь сидеть, невозможно просто. И почему просто не сидеть в монастыре и всем тем же не заниматься? Какое-то время, наблюдая за своим учителем, на, за его действиями, за его медитативными достижениями, он вдруг обретает веру. Почему? Потому что приходит там богатырь какой-то огромный с большой головой неестественных каких-то размеров, на что говорит ну, вот Нейджи Тайв, говорит, этот хозяин местности, местный пришел от этой горы. наряд его испугался, говорит, он там в пещере сидит, медитирует, он посмеялся, ушел. Различные чудесные способности он свои показывал, и какие-то чудесные события случались в его жизни, что он вот этот вот веру снова возродился своего учителя и уже неотступно за ним следовал вот первое время вот сомнения такие были в это время э, в хухота наступила засуха сильная когда он пребывал на в суме наступила сильная засуха и как раз поочередно вызывали аюши гушри вызывали сад вызывали Чаган-ламу, и все проводили ритуал, но дождей так не было. Потом Чаган-лама говорит, ну все-таки мы-то прочитали, не получилось, но вот последний раз надо обратиться к вот этому старому ламе, который на горе живет в отшельничестве, Хунтэйджи Хохухото он говорит о том, что нужно к нему отправить посыльного. Ага, и вот они снаряжают его. Делают подношения видя отрезы шелковой ткани. Вот этот вот посыльный идет туда на гору, находит э, Нейджитайона в медитации, застает в пещере и говорит ему о том, что Ху -ху, то засуха, э, скот мрет, питаться нечем. Ну это большие серьезные экономические последствия. На что Нейжи Тайон говорит, как тебя зовут? Он говорит, дологотой, ну долан по-каламински если говорить. Нейжи Тайон говорит, судя по предсказанию имени ага, и подношению шелком, тоже будет идти непрерывно, то есть э, Кусок ткани непрерывный отрез. Дождь будет идти непрерывно 7 дней. Я помолюсь, но как бы 7 дней будет идти. Поэтому отправляйся в Хунтай Джи. И скажи людям, вот, которые живут в низинах и во врагах, чтобы они оттуда перекочевали повыше куда-нибудь. Потому что случиться может потоп. Хунтайджи был обрадован этим известием и своим людям сообщает о том, что вот такое событие. А, лама сказал всем выйти, потому что сейчас дождь пойдет, потоп может случиться. На что, говорят, люди просто махнули. А, -а, а, четвертый, пятый лама, он там сидит, молитву читает, толку нету от этого. Но вот, говорят, случилось действительно, пошел дождь, 7 дней шел, случилось наводнение, и вот некоторые даже от этого пострадали. Хотя, как бы, предупреждение было вот такая история, связанная с этим, есть в биографии Нейджи Тайона. Чоктосу Мирагула практиковал он, как указано в тексте Гухи Самаджу, Тантру 13 божеств Ямантаки, которые который ему передал Панчинлама IV. Чем вот, запоминающийся вот, в Нейджи в биографии Нейджи это после того как он завершил вот эти вот затворничества на этих божествах, он произнес такой юрель, такое благопожелание. Сейчас я отправлюсь как бы, в страну маньчжуров. Ага китайского императора в Пекин, если вы, очередь мне поправительствуете, сделайте так, чтобы я не попал под власть маньчжурского императора Тайзу Тайдзуна. это о чем говорит, о том, что на самом деле он пошел именно в страну монголов, вот, э, внутренние Монголии, они на тот момент стали уже отделяться от всех остальных монгольских народов, приняли вот подданство э, маньчжурского императора и вот так грубо говоря уже немножко стали окитаиваться, да, отходить от халха монголов, от айратов и вот он следовал вот этому вот своему какому-то желанию объединения монгольских народов. Придя туда, проповедуя среди монголов при Пекинском дворе, он просил, вот, молился Божествам своим защитникам, покровителям, чтобы не подпасть под власть конси. На иджитай он топил за объединение монгольских народов. Это тоже как бы важно очень, э, очень интересный момент. Вот, прибывая на Чухтосу Мирогола, говорят, что сейчас до сих пор на нем это такая гора, на которой монголы сами не охотятся. Почему? Потому что в это время вот чахары пришли на эту гору охотиться, и они э, заблудились по пути и хотели пить и увидели дым костра. Их там было 70 человек, облава была, охотничья облава. Они подошли как раз вот туда, увидели огонь, пришли и увидели вот на Иджитайону с учеником, который в маленьком котелке чай варит. Найджитайон говорит: вы, наверное, все пить хотите. И Ариадеви говорит, типа, «Ну, напоите, напои их всех. Ариадеви думает, а, думают, «А как, как маленький котелок, 70 человек напои? наливай, наливай. Все стали подходить со своими деревянными чашками, и вот это вот чай наливал, наливал Ариадеву. И говорят, 70 человек с маленького котелка напоил. В этой местности монголы были поражены настолько вот этим вот фактом, то что 70 человек напоил из маленького котелка, что с тех пор есть родовой запрет среди вот этих монголов охотиться на этой горе кто-то Чоктосу Агула. Поэтому вот тоже такое вот священное место, где лама пребывал, турквудский, наезжает он пребывал в течение 12 лет. Чертосумирагула, вот об этом тоже нужно помнить. Есть такая священная гора, где-то. Говоря о наших калмыках, которые там проживают, сейчас учатся, ну вот постарайтесь найти. Мне тоже будет интересно. После этого вообще, если смотреть, сколько лет он пребывал в затворничестве, здесь в биографии написано, что на Чертосумирагула, Чур он пребывал 12 лет вместе с Ариадывой. После этого он отправился на соседнюю гору. Uh, ну, наверное, стали ходить, потревожить ламу, искать по своим каким-то... Тут дочь вызовет, то еще что-нибудь обычно, поэтому они не задерживаются, где-нибудь на одном месте бодрочины, они дальше ходят. Вторая гора, где он пребывал, 23 года уже пребывал. В совокупности, в окрестности Хохохотово, он вместе со своим учеником, Риадевой, Мергенгигеном, они 35 лет ходили и медитировали вот по этим различным сопкам. Опять же, здесь нужно заметить то, что на Тайон, он же был... Э не имел титула какого-то перерожденца или еще что-нибудь, и проповедовал среди, среди простых людей. И вот когда он проповедовал, стал путешествовать по этим местам, после этих 35 лет вот он как раз-таки пошел уже больше в народы. К тому времени, вот после 35-летнего затворничества, Зая Пандита он в, как раз э, вышел из Тибета и, и отправился к западным монголам. И получается, период такого активного действия Зая Пандиты и Первого Найджи оно совпадает, когда они... Э, Примерно в одно время из Халхи, из этих вот мест, из Джунгарии начинают распространять учение в двух направлениях. Весь такая интересная очень, да? Два таких вот видных деятеля, они в разные стороны отправляются и объединяют всех монголов в первую очередь тем, чтобы не воевали между собой, заключали политические союзы. Два таких крыла. Ниджитайон он простой лама. Хушуцкий Заяп Мандита, он лама-перерожденец, у него от рождения титул хубилгана. Нийджи Тайон бродячий монах, идущий просто своими ногами. за Зая пандита он встречается именно с правителями различными, строит монастыри, закладывают именно такую философскую, скажем, систему определенную. Если Нейджитайон просто идет и преподает среди таких более образованных монголов, все-таки в восточном этом. Во внутренней Монголии такие монголы, монголы же, они более образованные, города строили, сельскохозяйственные сельскохозяйственную культуру развивали, и канти над ними правил э, тайдзун, а в этой стороне монголы они только осваивались, и сильно распространенного учения не было в западном направлении, западные монголы. Поэтому вот два таких крыла, Одни, один Нейджи Тайон сильно образованных, грубо говоря, приподнимал, а Нейджи он наоборот, систематизировал сильно таких диких духом нравов айратов, наоборот, он как-то пытался объединить. Тоже очень интересный такой факт. И вот 35 лет он медитировал, и после этого он уже отправляется в народы, чтобы распространять учения среди людей. Поэтому, когда Зая Пандиту рассказываем или его намтар, биографию, мы, конечно, помним, то, что он Тодор Хавзик создал запомнился как лама, который здесь на Волге был. Но, тем не менее, про Нижит... ну, не забывайте, они вдвоем, по идее, два ученика Панчинламы ламы, они вдвоем в двух направлениях вот так вот действовали, распространяли учение. Нейджи Тайон, он, он приходит, на самом деле, в своих распространениях учения, он доходит до императора Пекина, до Тайдзуна Маньчжурского императора. Когда его там встречает много людей, уже в народная молва идет о том, что вот такой великий югин пришел на Еджитайон, который распространяет учение среди простого люда, он пришел к монгольским дворяни, дворянам и поинтересовался о здоровье Тайдзуна, на что Тайдзун в принципе он в это время говорят, болел и решил лично с ним встретиться. Встретившись с ним, Таинзун убеждает его занять место придворного ламы, он говорит, что я тебе поставлю монастырь, ты только будь рядом со мной и как бы будь моим наставником главным. Нянджитайон на что, вот очень важный момент, он же не был перерожденцем кем и был бодрчином простым, он говорит, ну как это так, ты такой великий император, управляешь и монголами, и китайцами, и тибетцами, потому что на самом деле и Пятый Даллама, там, как мы как знаем, он туда приезжал, и Панченлама, они устанавливают связи тоже с манджурами, император над всеми людьми, и тебе будет преподавать какой-то там простой неджитайон. ну это типа не дело. Учителей разных много, поэтому ты уже выбери какого-нибудь там Багдо или Панченламу, ага, и у них как бы сиди и учись, получая обещания, получая наставления. а я простой монах, бодрчин, мне на одном месте нельзя. Сидеть. И под таким предлогом он уклоняется от, от того, чтобы занять вот эту вот роль духовного правителя при Маньчжурском дворе. Он все-таки, видите, отыгрывал в ту сторону, в сторону монголов, в сторону айратов. Все-таки сам по происхождению Турвуд, айрат, и вот и в его политике тоже вот это вот заметно действие. Маньчжурия, он так действует сильно, на самом деле, распространяет учения, строит там, участвует в строительстве монастырей, все вот эти вот подарки многочисленные, которые ему дают, там, коней, лошадей, он их оставляет на местности, вот, в этих же монастырях, чтобы строили, отливали многочисленные изображения Будды, многочисленные изображения а зонкавы, лама зонкавы. Закрепляется в народе о нем малова там еще есть такая история о том о подавлении шаманизма когда он встречается с одним таким знатным шаманом. Такой мистический бой происходит, когда Ниджи Тайон пребывает в своей кибитке, и приезжает вот этот вот шаман верхом на лошади, несколько кругов вокруг кибитки сделал, потряс вот этим вот атрибутом своим ага, для призывания дождя, тут же взлетаются там тучи, молнии, он забегает в кибитку и говорит, ну что, типа как, ага, видишь мою силу, насколько я силен, и Ниджи Тайон говорит, ну, в принципе, на этом твоя сила и заканчивается, после чего Меджитай произносит молитву, а шаман падает в обморок в приступе конвульсии за сердце хватается, после чего говорят, ну, становится учеником. Ну, вот такая вот борьба там в этом описана в его биографии то, что вот от черной религии отходили Харшаджин, да, Харшаджин становилась. Вот такие вот приписывают на события, связанные с его деятельностью в это время. А если по политической ситуации смотреть, как там развивалось, то в это время пятый Даллама, как раз таки, четвертый Даллама, он же недолго прожил, 30 лет. Пятый Даллама вот как раз к тому времени уже подрастал, его император пригласил к своему двору. Возвращаясь к истории установления календаря, прибывает Гучри Качупа Мерген Хамбо, переводчиком. Ага, закладывается астрологический обмен культурный происходит астрологический текст какие-то находят в это время конси как раз таки жалуются. вот ваш твой посланник ваш посланник из посланник панчен ламы пришел сюда ага, все учения монгольским монгольские знати раздает всех монголов обращает а при этом как бы моим этим священнослужителям моим духовником выступить отказался но вот здесь он усмотрел определенную такую ну, подоплеку игру против своей власти, на что дал ламе он говорит, то, что потом еще приплели сюда заявление одного из э, придворных лам о том, что на Йедита ходит и передает учение среди черней, вот, тоже важное замечание, тоже бишь среди горшечников, среди пастухов и э, простых э, несведущих людей он распространяет учение Ямантаки. Учения кухья, самаджи, тайные учения, за которыми раньше нужно было куда-то отправляться в Тибет. Ниджи Тайон их повсеместно распространяет. И очень большая загвоздка, очень большая история была в том, что он все это делал на монгольском языке. Передавал чтение молитв, сутр к тому времени уже перевели определенное количество. Все это приходило на монгольском языке. И даже те которые подношения, которые ему делали, с странствующим монаху ему это зачем? Он, говорят, среди вот этих вот людей, простых, эмдекюнде, он раздавал там, если Гухи Самаджу выучил на калманском языке, вот тебе там э, золотая монета. Если там выучил там другую молитву, там, Гельцин Симурген, Сутру Победенного Знамени или еще что-нибудь, вот тебе серебряная монета. И он, говорит, раздавал, ходил. И все вот эти вот э, его ученики, они хором сидели и на монгольском молитву читали. И вот такая вот от, отыгрыш пошел от э, правления Тайдзуна. И даллами пришлось отозвать э, Нижи из Маньчжурии в сторону Хухото. Где вот он, его даже лишили части учеников, ему разрешили забрать, по-моему, только 30 человек с собой, и с этими вот 30 хувараками, монахами он отправляется обратно в. Хохохото, внутреннюю Монголию, где, собственно, и действует до последних своих лет. С политической точки зрения, это вот лама, который старался объединить монгольские народы. Если мы посмотрим действия на Ижитайоны, мы посмотрим действия за это было очень важно в плане объединения вот нашей культурной, культурных сообщений. Потому что по истории, по истории смотришь там, ну, кто только с кем не воевал. Алхазким Губа, Шихон Тейджи воевали, и Мергин там, и Байбагас хан против своего этого брата воевал, и Гушан хан там тоже воевали, они за Сахту против своих братьев. И потом, в конце концов, ну к чему это привело, мы с вами знаем. Сенгея убили, Голднамбур тухан вернулся из Тибета, пытался все это объединить и в это время, то бишь, очень такая была политическая смута. Что хочу сказать именно про маньчжуров. Манджуров тоже, когда говорят, маньчжуры, они же тоже как -то такие были. Вроде бы как в Пекине сидели, вроде бы как китайские императоры, династия Цин, но тем не менее, они же такие, ну, действительно, монголы были. Если брать происхождение манджуров, они же Тунгусы, по происхождению, и языковую группу, если их брать, тоже, они относятся к алтайским представителям этноса. У них язык манджурский, который сейчас вот 30-40 человек на нем разговаривают. Самих маньчжуров ага, 10 миллионов в современном Китае, а на языке вот этим древним манчжурском разговаривает всего лишь там несколько человек. Потому что во времена культурной революции этнические китайцы, они вот запрещали, прям очень жестко запрещали те, разговаривать на маньчжурском диалекте. И вот эта вот связь очень сильно утрачена. Маньчжурских императоров письменность посмотрите. Чисто маньчжурская письменность — это тот же самый худам, ага, тот же самый монгольский, монгольское написание, вот это вот сверху вниз. Здесь, вот и с одной стороны, от маньчжуров отыгрывали. Но, маньчжуров, я думаю, тоже надо воспринимать как кочевников, как монголов. В защиту маньчжуров хочу сказать. И когда маньчжуры при сан джунгаров вырезали вот так, это тоже надо воспринимать как кочевники против кочевников весь кочев кочевой мир он был разрозненный. и вот, вот эти вот два священнослужителя в тот период они как раз таки работали над вот вот, это вот объединяющим фактором объединения национального самосознания поэтому в историческом плане медджитаона нужно обязательно знать неважно там верующий неверующий человек ага или там буддист, не буддист, но если по нашей истории брать, это важная фигура. Цымжит Пробуевна Пробуева, она же Ванчикова, вот она еще в, 80, в 81 году издавала вот, вот эту вот книгу. Биография ни Тайона, источник по истории буддизма в Монголии. А здесь очень много таких этнографических сведений. Описывается встреча ни Тайона с Али-Луксан Тайоном. А Али Тайон, оказывается, это был такой хушутский лама, наряду вместе с Заяпандитой он обучался в Тибете. Ага. Вот, наверное, скорее всего, один из 30 был, которых отправили вот, при Зая Пандите, когда Байбагас Хан вызвался данным хана и Тункорх, вот ага. отправили в Тибет. Вот один из них, наверное, вот этот вот был Ярил Сантоян. Здесь вот в биографии написано, что он трижды был в Индии, путешествовал среди айратов, распространял учения, и когда он пришел, встретился с Нижи Тайоном, он, оказывается, сказал, ну, типа, здесь нету таких учеников, которых я должен был просветить, нет одного такого существа. Здесь должен полностью Ниждетайон проповедовать и ушел дальше. Вот он трижды ходил в Индию и в какое-то время даже в соседней пещере вместе с Ниждетайоном э, медитировал. И вот он, когда пришел, встретился с учениками Ниждетайона, он говорит, я вот сейчас вот был на том месте, где мы медитировали. И вот вот эти вот торма, болин, которые подношения делают божествам. И место, где сидит, сидел ваш лама, и вот эта еда в чашах, она осталась, и вороны не склевали, она не испортилась, не засохла, вот эти вот подношения до сих пор стоят не тронуты. есть, видать, какая-то святость в вашем ламе очень большая, как бы имейте в виду, он так наставляет его учеников и отправляется дальше, он говорит, как бы, здесь у меня учеников нету, я дальше пойду путешествовать. Вот про Луксан я тоже узнал из этой вот, как бы, э -э, э -э, исторической книги. ни э -э, если говорить о его линии, сейчас, как уже сказала, она распространена во внутренней Монголии, и они перерождаются как духовная власть, духовные, э -э, духовные ламы там э -э, во внутренней Монголии. Последний ни Тайон, э -э, шестой или седьмой, точно не помню, он э -э, умер вот только недавно в э -э в 1996 году. Говорят, когда восстание было, в 1930-х годах восстание было среди, во внутренней Монголии, ну, топили за, за отделение от Китая. А как раз таки вот Ни говорят, выбирали его как духовного правителя, который должен был возглавить возглавлял вот это вот отделение. Я там правда не знаю, как это исторически все сложилось, но вот в 1996 году умер. В 70-х, по-моему, в 78-м году, примерно ближе к 80-м, вот Мергенгиен умер. Но его монастырь полностью разрушили. Вот если мы говорим, допустим, про монгольскую линию, когда то, что нужно молитвы читать на калмыцком, монгольском, на калмыцком языке, на монгольском диалекте, по большей части литургическим языком выступает э, именно э, тибетский язык. Ну в этом как бы для буддистов нет никакого ничего странного. Почему? Потому что, ну как... Представители вот, в России ислама, они же как один язык используют арабский, вот они все на нем читают. Для того, чтобы вот, мусульманин из Чечни, мусульманин с Дагестана не встречается, может быть, они ни одним языком не владеют, но молятся они на одном языке. Это просто литургический язык, и в этом ничего такого страшного нет. Но если мы говорим, то, что нужно читать, как я уже говорил, лама, он не может быть безродным, извините меня, как собака, да, он должен отсылать к своим определенным учителям и так далее, и так далее. Есть в Западной Монголии небольшое количество представителей вот этой вот традиции мергенгегены, но с ними еще пока что не установлена связь. Хотя монашеское общение, как бы ламская среда, она такая очень тесная. Там в Бурятии, допустим, очень много священнослужителей, которые, допустим, занимают руководящие должности, преподаватели, которые учились в Индии вместе там, с тем же самым Гишемутом Альяном, с тем же самым Анджой Гилюнгом, с тем же самым Йонтэн Гилюнгом. У Йонтэн там 40 человек монголов Которые его однокурсники они там тоже занимают важные позиции какие-то в монастыре Гаден Текчелинг и вообще во всей Монголии. В принципе, можно это тоже восстанавливать, но почему выступают литургическим языком в современном, допустим, в Калмыкии, и очень тяжело это все восстановить. Потому что отчасти организация молебных, когда проходит, ну как ты, допустим, тибеться заставишь читать на калмыцком? У них там слоговый алфавит, как Агана, гласные. Они идут через, через букву через согласную гласную. После согласны она идет очень в этом плане, как бы такой простой, немножко в плане произношения язык. А вот, допустим, калмыцкий язык. Вот меня Арслан зовут. Как это по звучит по, по калмыцкий? А -р -с -э -л -э -н -э Г. это шесть звуков получается. Из них только один, допустим, звук идет согласный. Один или два идет звука, там, допустим, согласно Вообще, с гласными звуками в монгольском языке очень тяжело. И поэтому организовать молебен, там, допустим, на калмыцком языке или на монгольском диалекте бывает даже в современной Монголии очень тяжело. Забейте где-нибудь на ютубе «уншалгн», у нас «уншалгн», у них «уншалгн», там, но уншалгун. Посмотрите, они все, на самом деле, все эти ритуалы проводят на тибетском языке. Но если восстанавливать, конечно, нужно следовать какой-то определенной традиции переводческой. И эта традиция была, была вот, у Зая Пандита часть перевел. А полностью поставленная система монастырская, она была вот как раз-таки в линии Нейджитайона. Его главный ученик, Мергенгиген, вот вышеупомянутый Ария Дива, он построил свой монастырь, и вот эту вот линию Нейджитайона он сохранял до недавнего времени, до культурной революции в Китае. Опять-таки здесь во времена культурной революции этот монастырь полностью снесли, и сейчас, говорят, пытаются его восстановить или восстанавливать, уже даже в привлекли, которые там в свое время... Работали. В Монголии не так много. В Бурятии там, по-моему, тоже практически никого нет, кто читает на бурятском языке. Обычно это тибетский язык, литургический. Если помнить о том, как формировалась именно традиция чтения молитв, традиции переводов, то это нужно связывать с этими вот людьми, именно где это все-таки поставлено было, реализовано в полной мере. Это было как раз таки реализовано при Нейджи Первый Нидзитаяон, когда он умер, он потом оставил свое рождение, и оно сейчас перерождается, как часто вот среди хуорчинов и других вот этих вот монголов во внутренней Монголии, поэтому и у них там тоже своя история очень есть, как они открывали монастыри. Для второго Нидзитаяона говорят, второго Нидзитаяона он уже был уже наставником Тайдзуна, его личным духовником. Напротив вот этого вот монастыря Икэдзу, который ныне именуется Даджао. А рядом, прям через дорогу, говорят, есть монастырь Нейджитайона, который построен специально, я не помню, как он называется точно, Ширитупом, киты или что-то в этом роде, ага, который был построен специально вот императором, как раз -таки, Тайдзуном, специально для второго Нейджитайона. Ну, в этом плане, конечно, в политическом смысле Нейджитайон уже, второе его перерождение, оно уже полностью было зависимо уже от манчжурских императоров. Но, тем не менее, как бы приятно знать, что там вот сейчас в современном Хохохото много монастырей, которые связаны с линией Нейджи Есть знаменитый, очень знаменитый монастырь, интересный в современном Хохохото, храм Пяти Пагат. Это такое очень туристически оживленное место. Если вдруг кто-то там бывал, можете тоже, может быть, написать Максу, показать фотографии или написать в комментариях э, об этом месте, будет тоже очень интересно всем. Я думаю, что если будет интересно, в следующий раз, вот как раз-таки можно будет более подробно поговорить про монастырь на Евгении Гены, где вот как раз-таки хранилась вот эта вот традиция устной передачи, наставлений Нейджи Тайона, и по идее она там часто, до сих пор, наверное, передается среди монголов, и даже в Западной Монголии, современной, как бы... Там тоже есть ламы, которые вот эту вот традицию унаследовали. Их на самом деле не так много, но есть которые на монгольском чисто. На монгольском все вот эти вот, весь, всю службу могут провести. Это, бишь. Служба, когда читается, в зависимости от потребностей, вот, допустим, в центральном хуроле, как это проходит. Восьмой да, лунный день, день Мандаль жива то есть четырехчасного подношения мандал-зеленой тари. пятнадцатый лунный день проводится молебен, там, оч Менла, ага, Это совершенно другой уже ритуал, более развернутый. Там 29 двадцать девятый лунный день, это день подношения к гневным защитникам покровителем у нас идет Ауконтингрии, Хурула и всей Калмыкии. Вот. Это целый свод определенных текстов, полностью вот эти вот все тексты, которые на утреннем молебене читаются, разные тексты, разные защитникам, разным покровителям, Церкемы, Галта Калаган, либо там, допустим, продление годов, течение обедов и так далее. И так далее. И полностью это все поставлено было только за всю историю, только в монастыре Мергенги Гена в линии Меджита Иона. Об этом тоже помните, об этом нужно знать. Если будет интересно, как раз таки здесь с Мергенги Геном непосредственно связано установление культа цанавы в буддизме. Ага, я не говорю, в принципе, там, допустим, да, где возник и так, далее, и так далее. Если брать именно нашу историческую, именно как он появился в буддизме, как к нему ламы молились, обращались, какие тексты а, есть, существуют на данный момент, вот именно связанные непосредственно с буддийскими ламами, то это нужно связывать с первое такое становление, где он возникает, цаханава, он канонический, как в виде защитника именно храма, это нужно связывать с жизнью и деятельности мергенгигена ученика Неджитайона. Я так понимаю, что Неджитайон, может быть, в свое время, когда медитировал где-то, он, я же говорю, вот как этот случай, когда хозяин горы приходит к Аридеи и спрашивает, где твой хозяин? Он в свой период, когда путешествовал богарчиным, он обитает в таких тяжелых местах, которые такой дурной славой какой-то обладает. Вот как раз таки Мергенгеген вот канонизировал именно в буддизме, канонизировал Цаганаву как защитника, покровителя именно в буддийской церкви. Это было связано с Нейджитайоном, с Мергенгегеном, с третьим Мергенгегеном, насколько я помню. Уже тексты в текстах Цаганава упоминается как защитник один из 13 тенгриев, которые покровительствуют развитию распространения буддизма среди монгольских народов. Ну, это, наверное, уже в следующем видео. Помните, особенно Тургуды, обязательно помните о своем таком вот Тургудском Будде э, полное имя Цаган Номинхан Манджуши Далай Неаджитоин. Вообще, как Цаган Номинхан. Вообще, его, если в где-то он проходит, его часто записывали Цаган Номинхан. Неаджитоин это уже больше такое, такое простое обращение. Да? как мы знаем, это такая вот, такое вот прозвище, которое ему дал отец. На самом деле его биографию еще начали составлять при жизни, начали ученики записывать кое-какие события из его жизни Нейджи Тайона. Если брать другие какие-то источники важные по истории, в этой биографии, биографии Нейджи Тайона, это не упоминается, а вот в работе «Лунный свет» Ратнабхадры, жизнеописание Зая Заяпандиты там как раз таки описан случай, когда вот Саган Номинхан, Индумхор Хутухта приходит к хушутскому Байбагасхану и вот как раз таки проведут учение. Байбагасхан так был поражен учением Цахан Минхана, что решил стать монахом. Когда он хочет стать монахом, его 30 вот этих вот вассалов наших айратских отговаривают от этого, потому что Байбагас был председателем айратского сейма и говорили то, что нельзя, мы здесь объединены вокруг тебя, если ты сейчас станешь, мы потеряем сильного батыра который управляет нашей страной. И вот они, отговаривая Байбагас пообещали, что каждый из 30 отдаст по одному сыну для обучения в Тибете. Среди них как раз-таки оказывается Зая Пандита, это сын Байбагас который потом отправляется в Тибет. В это событие, когда Цаган Умин хан приходит в ставку Байбагас это 1610 год и к тому времени на иджите он уже как раз закончил свое обучение. И, в принципе, помимо него, Цаган Но Минхан, там других не было, насколько я знаю, других священнослужителей, и вот как раз таки Эльза Петровна Бакаева, она и говорит о том, что Цаган Но Минхан, это как раз таки и был на Ежи а Думкор Хутухта это, ну, может быть, даже и тибетист. Но ну, вот по приказу Панчен Ламы, вот они приходят вдвоем, Но по-любому нужен был, как минимум, переводчик, а может быть, они и оба были монгольскими ламами. Ну, по приказу, вот как раз таки, Панчен Ламы 4 вот Байбагасхану для установления буддизма в среде айратов, Ага, вот как раз таки были направлены Цаханна Минхан и Дугор Хутухта. Хутухта это Дукор, переводится как Калачакра. Это скорее всего какой-то был такой вот мастер Калачакраинской тантры. Ага, и Цаханна Минхан это скорее всего был вот именно Наиджитайон. Биографию ее, думаю, я вот как-то, когда в литературно-переводческом отделе работали, мы издавали на самом деле эту книгу. Ага, издавали ну такую более литературно переложенный текст всего лишь 500 экземпляров там издали ну так как нашли там поддержку спонсоров и так далее, и так далее. Вот, сделали ну конечно мало в комментариях конечно пишите если необходимо издать я думаю что можно будет найти я в основном как раз таки издательским делом занимаюсь ага, поэтому если что можно будет как-то этим вопросом заняться. 1800 1981 год вот такое более популярный. 3800 экземпляров всего лишь издали. Ланчикова вот в предисловии, когда описывает этот текст, ну такой орден красного знамени, такое вот все в таком духе описано. То, что как становился ламаизм, как э, распространяли вот эти вот еретические церкви. Я нисколько э, не обвиняю Сымжин Пробуевну Пробуеву. Почему? Потому что в ну, 1981 год по-другому нельзя было писать. Ей большая благодарность за то, что она вообще в принципе перевела этот текст и вот опубликовала в спасибо сотрудникам как раз-таки сибирского отделения, да? востоковедов сибирских вот, бурятских, востоковедов. спасибо большое за то, что перевели этот текст, и мы имеем возможность вообще к нему как бы его читать. Оценка с точки зрения вот такой коммунистической, коммунистической школы, она, конечно, требует переоценки современной, потому что здесь она немножко в таком свете в духе э, большевизма, коммунизма, а надо все-таки издать на современный вариант, где будет по-другому оценена, с позиции именно нашей истории, калмыцкой, э, истории вообще распространения буддизма в Монголии, э, нужно будет оценить деятельность Иона. Потому что здесь, ну вот, описывается, типа, как, ну вот, он столько указаний о том, что, вот, допустим, он э, делал, проявлял чудесные способности, а вот у Рабжамбы, о, вот, допустим, у Зая-Пандита такого нету, Ага, в биографии она более такая, да, более приземленная, более светская биография идет. Ну, наверное, человек обладал гипнозом, здесь вот такой, такие выводы делаются, да. И умел влиять на массы и так далее, и так далее. Но это просто, просто дух времени, дух времени, нужно более такое легкое, более удобно читаемый вариант издания, Особенно с учетом того, какие данные как бы, поступили уже после этой биографии, допустим, по жизни деятельности первого, второго, третьего Нейджи и других вплоть до последнего про монастырь Геген, Можно про монастырь Мерген Гегена приложить туда какую-то информацию, фотографию туда вставить. Вот этих вот современных монастырей, которые, в принципе, мы можем все посетить, наверное, отправиться в Китай, да, во внутреннюю Монголию, попутешествовать, в такое паломничество совершить. Нужно будет поэтому обращаясь к тургодам, вот активным тургодом, таким, которые представляют наши такую какую-то да, деятели культуры, вот, обращаюсь к вам, что, наверное, нужно. И в комментариях, наверное, тоже тургоды как бы пишите об этом, нужно ли и как это должно выглядеть. Круглый стол, наверное, нужно провести, ученых собрать по этому поводу. Это нужно обсуждать. Чем больше мы будем говорить на эту тему, тем больше мы будем об этом знать. Какие-то пробелы в вопросах там, по календарям, по тому вопросу, на каком языке мы должны читать, на калмыцком или на тибетском языке проводить ритуалы. где мы должны учиться там, в Тибете, в Ташилхумпу, или должны в Бурятию ездить. Ну, как бы, сами понимаете, эти пробелы нужно немножко закрывать сейчас современно. Поэтому обсуждайте, делитесь информацией. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте Макса Цицернова обязательно и распространением, и лайками, и по возможности финансово. Вот вот эту вот книжечку это сейчас на самом деле уже библиоте... библиографическая редкость, поэтому я думаю будет хорошо, что если Макс э, ее разыграет. Участие, как правило, э, этого розыгрыша, ну, наверное, смотрите у него на канале чуть попозже либо может быть в Инстаграме сейчас с Максом поговорим как это все будет выглядеть ну в общем среди подписчиков среди тех кто посмотрел ролик давайте разыграем сейчас вот эту книжку тяжело найти ага, но при этом она э, очень интересная все спасибо всем команда канала Зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше